Из хроники Бальтазара Русова. У них в городе Таллине действует честное, божественное Любекское право, утвержденное римскими императорами. Правом этим их наделили прежние правители, и это право действует до сих пор. Следовать этому праву они были готовы позволить каждому пожелавшему, будь он из высшего или низшего сословия, бедный или богатый, духовное лицо или светский человек, горожанин или крестьянин. Таллинская ратуша. Сердце города Таллина. Ратуша – хранит традицию европейской городской власти. Уже в 1242 году датский король Эрик IV утверждал, за Ревелем Любекское городское право, опираясь на которое, начал работу таллинский магистрат или городская управа. Построенная возле центральной рыночной площади ратуша более 600 лет была свидетелем торговли и общественной деятельности. Представительным зданием города она остается до сих пор. С ратушей связано несколько ведомств и расположены на площади зданий. В доме магистратного писаря Райкоя-Плац, 15, работал секретариат магистрата. В одной из старейших в Европе аптек веками покупали кларет или средневековое пряное вино и сладости. За ратушей скрыта ратушная тюрьма, где отбывали наказание лица ше-закон. Таллинская ратуша — единственная сохранившаяся в Северной Европе ратуша в готическом стиле. В письменных источниках Талинская ратуша упомянута впервые в 1322 году. В то время это было одноэтажное строение из известняка. В конце XIV века, когда торговая значение Талина в Ганзейском Союзе возросло, ратушу стали расширять. 15 век стал временем наибольшего торгового и культурного расцвета Таллина. При перестройке ратуши в 1402-1404 годах ее расширили на аркаду. На втором этаже построили торжественные залы, здание приобрело представительную башню. В, так, в таком виде ратуша соответствовала требованиям богатого ганзейского города и через столетия донесла до нас умение тогдашних местных каменотесов и тонкий вкус прибывших мастеров. Подвальный зал ратуши использовался в качестве винного погреба. Магистрат пожелал, чтобы продажа вина проходила под его строгим контролем, в первую очередь в винном погребе. Акциз на вино давал большой доход городской казни. В середине века вино считалось ценным напитком.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 На втором этаже построили торжественные залы, здание приобрело представительную башню. В таком виде ратуша соответствовала требованиям богатого ганзейского города. Помещение, находившееся над подвальным залом, торговый зал, в старых ученых книгах, также называли винным погребом, хотя его, очевидно, использовали и как место для складирования и представления более ценных товаров. Самое роскошное помещение находится на главном этаже ратуши. Это бюргерский зал или вестибюль. И самое важное помещение ратуши ⁇ зал магистрата. Поднимемся. По старинной лестнице, чтобы своими глазами увидеть честь и гордость почтенного торгового города. Бюргерский зал или вестибюль в средние века был помещением для перов и вечеров. Сейчас здесь устраиваются приемы и концерты. Бюркерский зал. Столы в рад ломились от угощений. Особенно торжественным блюдом был жареный олень. Зажарено было еще три откормленных быка, двадцать два козла, одиннадцать 11 зайцев, сто одиннадцать цыплят яиц ушло сотни. На закуске были окорока, колбасы, языки, сыры и несколько сортов рыбы. Для приготовления сладких блюд были заказаны мед и изюм. Никто из ратманов не вправе принимать подарки.